Добрый день, я Андрей Фролов, инженер технического надзора компании «Фундамент СПБ». Моя задача состоит в том, чтобы выявлять нарушения и недостатки в строительстве и своевременно их пресекать. Объект энергосистема «Спортмастер». Здесь мы строим фундаментную плиту под котельную. На сегодняшний день выполнены работы по армированию и выполнены работы по установке опалубки фундаментной плиты. Вот все это сейчас проконтролируем. Первое, что мы делаем, это проверяем соответствие выполненных работ проекту. То есть мы смотрим Защ нижний защитный слой соответствует арматорная сетка 20 мм соответствует каждый шаг 20-20-20 перехлёст арматуры не менее 50 диаметров у нас здесь гораздо более 50 диаметров что не делается хуже зазор между стержнями и опалубкой не должен быть более 10-15 миллиметров вот в этом промежутке здесь так и есть и у нас стоят здесь фиксаторы теперь толщина плиты там у нас 30 миллиметров верхний защитный слой у нас составит 40 миллиметров, что соответствует проекту. Но остается геометрию посмотреть. Эта часть у нас 8 600 по проекту, да? 8 3, 3 миллиметра разница это в допуске. Но можно будет, когда скрепляете, немножко подвинуть. Эта сторона 7600 мм. миллиметров. Так, а здесь? Сейчас секунду. Здесь предельный допуск 10 мм. Здесь надо двигать немножко. Надо смотреть либо ту, либо эту сторону. Надо диагонали промерить. Это 7600. У нас 7610 она сейчас вышла. Здесь 7600. 605 Значит, надо под прямой угол посмотреть, что подвинуть Раскрепите опалуку Сейчас она не раскреплена целиком Раскрепите, и тогда можно будет подправить Сразу же, при раскреплении Тогда все на сегодня По результатам проверки Качество арматурных стержней У меня замечаний нет Перехлест арматурных стержней все хорошо в соответствии с проектом и строительными нормами верхние и нижние сетки выполнены правильное армирование у меня есть вопросы по расположению деталей так называемых лягушек и у меня есть вопросы по опалубке наибольшее несоответствие 10 миллиметров в пределах допуска но это край 11 миллиметров уже нельзя поэтому до того как опалубка раскреплена сейчас они ее быстренько поправят и все будет хорошо в принципе все замечания здесь устраняются там в пределах полутора-двух часов. Выписываю предписание, в котором укажу то, что я проверил. Те моменты опишу, к которым у меня нет замечаний. Напишу то, что нужно исправить. Значит, после устранения недостатков, которые я написал здесь, будет предъявлена фотофиксация мне о том, что они устранены. Будет предъявлено все технадзору заказчика. И после этого будет дано разрешение на бетонирование фундаментной плиты. Отправляю в общую группу. Фотоотчет. Сюда входят все мои замечания и все мои манипуляции с рулеткой или с каким-либо другим измерительным прибором. Этот отчет видит заказчик, этот отчет видит прораб, все заинтересованные лица, включая руководство нашей компании.